Приветствую вас на канале Максима Черепанова города Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем объект строительной компании «Квартиру с отделкой от застройщика». Такой ремонт можно заказать в любой из квартир, которую вы приобретете. Так застройщик строит только квартиры в предчистовом варианте стяжка, штукатурка на стенах. А вот такой вот ремонт они предлагают вам за 5500 рублей с материалами и с работой будет вот такой вот ремонт. Пойдемте посмотрим. Здесь однокомнатная квартира. Сразу входим в прихожая. Прихожая, натяжной потолок, на полу ламинат, на стенах обои, фурнитура, межкомнатные двери. Также можно дополнительно заказать себе шкаф купе в коридоре. Сюда сразу заходит санузел. Санузел полностью весь в кафельной плитке. На полу кафель на стенах тоже кафельная плитка, на потолке натяжной потолок. Вот в таком виде будет сдаваться квартира с отделкой. То есть то же самое, только без. Торки. Не будет шторки, вот такого держателя для шторки. Будет только ванна, будет смеситель, будет э, унитаз установлен, будет установлен рукомойник. Э, не будет также, опять же, змеевика с полотенцесушителя Пойдемте дальше, посмотрим в прихожей. Из, из ванной выходим, прямо у нас попадаем э, в кухню. В кухне на полу кафельная плитка уложена на стенах, обои поклеены на потолку, натяжной потолок. Вот такую вот... Кухню можно заказать, вам ее тоже предоставят. Мебель здесь уже как дополнительный вариант, как она будет смотреться, это комната, кухня вместе с мебелью. В этой кухне 9,5 квадратных метров, около 10, чуть-чуть не хватает до 10. Вот такая вот кухня. Здесь попадаем в комнату. Комната 17 квадратных метров. На полу, как в прихожей, так и в комнате, ламинат, мебель, это они уже сами поставили дополнительно, вообще квартира сдается без мебели, здесь шкаф, диван установлен, на стенах обои, на потолке натяжной потолок, окна пластиковые фирмы Rehau, Стеклопакет очень хороший, абсолютно не слышно, что творится на улице. Вот, такая вот. вот такой вот ремонт с этими материалами можно заказать себе в компании за 5500 рублей за квадратный метр. Вместе с материалами, повторюсь еще раз.